за счет вот этой фазы роста и вытяжения, уже этими процессами манипулировать не только, но уже манипулировать на тканевом уровне. Вот. Теперь хочу показать вот такую картинку. Вот типовой С-образный сколиоз, у него будет мышечный валик с этой стороны, мышечный валик с этой стороны, а здесь будет некий провал. И здесь мышечный провал будет. И вот теперь нам нужно что сделать? Это сильные мышечные группы, это слабые мышечные группы, это слабые мышечные группы, это сильные. Значит, нам наши нагрузки, которые мы будем давать, мы должны будем их дать либо на слабые, в грудном и в пояснищем, в частности, отделе. Либо мы должны будем неким образом обвалить сильные. На сегодняшний день методики, которые направлены на обвал сильных мышц, они более-менее какие-то есть. Они денервирующие. Они, ну в частности, мы можем взять вот сюда и ввести ботокс. Сюда ботокс, и сюда ботокс. И эти мышцы спадутся. И за счет этого мы можем как-то подоровнять А вот методик, которые были бы направлены на слабые мышечные группы, у нас их нету. И до меня их и не было. Поэтому разобраться в стратегиях и тактиках лечения сколиоза именно консервативными путями пока не получалось. Вот. Теперь хочу нарисовать еще картинку о том, что мышцы у нас есть двух типов. У нас есть глубокие мышцы, которые фиксируют позвоночник. Они будут с этой стороны и с этой стороны. Это глубокие мышцы, которые соединяют каждый сегмент отдельно. Попарные сегментные, по три сегмента соединяют, но это будут формообразующие мышцы. А вот уже мышцы, широчайшие мышцы спины, длинные разгибатели спины, это уже не формообразующие, а рельефобразующие мышцы. Они иннервируются по-разному, они кровоснабжаются по-разному, они по-разному даже по своей морфологии будут другие. Поэтому мы должны бы иметь техники, которые позволяют работать именно на глубоких формообразующих мышцах. А техник этих тоже пока, в общем-то, нету, будем так говорить. Поэтому и разговора о лечении сколиоза, такие, чтобы мы могли показать упражнения, что делать, как делать и так далее, их особенно нету. Для этого надо создавать отдельные тренажерные конструкции, методики, техники, обучать этому и так далее. Но этому можно обучить на уровне родителя, который будет с этим ребенком заниматься, но как минимум не дистантно, а при его очном посещении. То есть мы здесь должны обучить, и обучить мы можем только под конкретного человека под конкретного ребенка и так далее. Если речь идет о взрослом человеке, когда уже рост и развитие окончены, там несколько другие методики и техники. Все можно тоже сделать, но мы должны понимать, что после 20-22 лет рост и развитие закончены, и поэтому здесь нужно манипулировать уже процессами вторичного формы генеза и вторичного морфогенеза. Это тоже отдельные сложности методологические, технические, и для всего для этого нужно иметь некий тренажерный парк, как минимум не тот, который существует в фитнесе для закачивания рельефа образующих мышц. Потому что мышцы рельефа образующие и формообразующие это разные мышцы. Давайте я нарисую еще вот такую картинку. Вот мы, ну, пусть будет вот так. Это вот сегменты позвоночника, это вот сегменты позвоночника, и так их 22 подвижных сегмента. Мы не будем рисовать все, а нарисуем какую-то часть. Вот так будут перекинуты самые-самые глубокие мышцы. Они будут обслуживать только один отдельно взятый сегмент и вот теперь стоит одной мышцы быть сильнее другой, как начнется искривление и деформация. Поверх теперь это первый слой потом вот так будет второй мышечный слой вот так, каскадно перекинутый с этой стороны, с этой стороны вот так потом будет еще вот так перекинут каскадно третий слой мышечный вот так. Ну и так далее. Это все будут пока только глубокие слои. Опять повторяюсь, это будут глубокие формообразующие слои. Они так расположены глубоко, что руками массажиста мы туда долезть не можем. Потому что в лучшем случае это может быть какое-то точечное болевое проникновение. Ну каким-то... Методами ШАПЦУ, там еще что-то, я не знаю. Мы можем проникнуть туда иголкой акупунктурной. Но в конечном итоге мы мало что конкретного можем сделать. Ну, на уровне максимум вот снятие болевого эффекта спаса мышечного. Связанного с этим спазма. Вот. Теперь давайте мы с вами вот так... Нарисуем вот такой маленький один сегмент и покажем, что вот эта мышца у нас вот такая сильная, а эта мышца вот такая слабая. Естественно, сильная вот эта вот мышца, она вот так этот сегмент стянет. Это будет мощная, но более короткая, а это будет слабая, но более растянутая. И у нас есть вот это некое смещение, которое мышца сильно стянула. Теперь, что медицина, в принципе, может в этом случае сделать? У медицины, у современной медицины методов, которые бы позволили вот так накачать слабую до размеров сильной, до меня не было. Потому что не было методик и техник, которые бы позволили накачать, выделить отдельно. И накачать именно слабое, не зацепив сильное. Медицина этот вопрос решала следующим образом. Они были найдены некие методы, которые позволяли эту сильную мышцу спустить, ослабить, сдуть. Первый метод – это гиподинамия. Гиподинамия обвалит сильную мышцу. Второй метод – это некие медикаментозные методы в виде блокад, которые, если их анестетик ввести в мощную мышцу, она сдуется. Ботокс позволяет решать тоже эту проблему. А вот метода, который позволил бы накачать слабое, до размеров сильное, для меня их не было. Я эти методики нашел, разработал. И как бы они явились частью моей практики. Дальше. Теперь я хочу сделать некие пояснения еще по этому поводу. Итак, вот мы опять.